И самое главное, да, то есть то, что меня не может не радовать, то, что в портфеле имеется золото. На 13% в портфеле имеется золото. Результаты, которые есть, они сопоставимы в доходности с доходностью рынка. То есть, это еще раз про интеллектуальное управление. Получается, что доходность инвестиционного портфеля с начала с старта проекта точно такая же, как доходность рынка ценных бумаг, если бы вы инвестировали в рынок ценных бумаг, ну, в индексные фонды, там, ММВБ или РТС. С одной оговоркой, то есть, если говорить о возможностях инвестиций, издержки на управление для покупки индексных фондов съели бы у вас, а, часть прибыли раз, и б. Вы должны понимать, что в портфеле на 13 процентов находится золото, инструмент, который стабилизирует портфель. И если будет кризис, если будет падение, если будет снижение, то после того, как капитал в кризис бежит из рисковых активов, да, с акций развивающихся стран, в принципе с рынка акций бежит, сначала он сначала бежит в доллар, после этого он бежит непосредственно в золото, и золото укрепляется. Это ну, достаточно классный плюс, который нужно иметь в виду, который нужно оценивать, то есть фактически, если говорить о планах, да, то в расчетных планах на декабрь у нас должно было находиться, то есть стоимость всего нашего портфеля должна была бы составлять 4325 долларов. В то время как факт составляет 4770, помимо всего прочего опять-таки плюсом является то обстоятельство, что в портфеле имеется золото, которое в случае какого-либо неблагоприятного события может быть использовано для, ну то есть мы его можем продать и купить подешевевшие акции, которые нам понравятся или оно просто само по себе будет вытягивать портфель, если вдруг у нас а, начнет укрепляться доллар, то в этом случае. ФХГД, который куплен в фонд ETF, да, он получается на золотах, но рассчитывается в рублях. И если, получается, произойдет укрепление, укрепление доллара, да, а золото останется на месте, то расчетная цена все равно же привязана к доллару. И в этом случае получается, что нам вот этот вот... Э, э, Инструментарий, который на 13% в портфеле в настоящий момент имеется, он соответственно будет его держать. Для стабилизации портфеля все равно порядка 10% вашего портфеля, если вы не покупали FXGD, то в этом случае золото должно быть в портфеле. Это вот единственное ограничение, ну то есть единственная поправочка, которую мне хочется сделать в качестве дополнения, чтобы у вас в инвестиционном портфеле она была. Плюс, опять-таки, нужно понимать, что золото пока в минусе от, того, от той цены, которую мы покупали. И нужно понимать, что если золото в минусе, она в принципе в минус утягивает портфель. То есть, качество управления инвестиционным портфелем заключается в том, что несмотря на то, что присутствует стабилизационный инструмент, который не может, допустим, быстро расти или наоборот находится в минусе и в минус утягивает сам портфель, общую доходность портфеля, но ну и, по, ну и по итогам весь портфель дает ту же доходность, что и рынок, у него получается меньше волатильность на снижающемся рынке. Золото в портфель покупать за рубли и за доллары. Опять таки Фкс Ну, я покупаю за рубли. Я все покупаю за рубли в настоящий момент.